Стали мне писать эй, посмотри там, Цой снова всех кинуть решил, проектик новый мутит, со стабилити всех нагнул и новый скам организовывает. Но тут не все так однозначно, да, как принято говорить в последнее время, если со стабилити все было ясно сразу, то идея Артура, которую презентовал Цой, имеет право на жизнь, опять-таки если все будет открыто и прозрачно. Я вижу мотивацию обеих сторон, как продавца, так и покупателя. Продавец получает в свой магазин постоянных клиентов, покупатель покупатель получает криптовалюту призм в качестве кэшбэка за обычные покупки без переплат. Да, Цой в своем телеграме говорил, что цены на их товары не будут превышать средние по региону. В свою очередь продавец обязуется за часть дохода выкупать монеты призм с рынка для раздачи их в дальнейшем в качестве баллов лояльности. Только мне не один момент, вот Цой говорит, что на первом этапе нужно 100-200 человек, которые будут готовы ежемесячно вкладывать некую сумму в этот проект. Если под словом вклад подразумевается закупка товарами в магазине, то все ок. Но если с людей будет браться какая-то предоплата, или деньги будут брать под процент, делая из вас инвестором, это уже повод задуматься. Особенно вспомнив такие же сказки про стабилити с того же самого рта. Успешный успех, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.